земляночка накрытая был дождь все вокруг сыра здесь кто-то уже был обвалили на ступеньку Входим. все заставлено у меня здесь доски для пола вату нашел на заброшки утеплитель, Дрова для печки. Ну и нужно будет делать проходку сегодня. Через крышу. Вот батинные плоскогубцы советские регулируются вот так вот. Хорошая вещь. so <laughs> <laughs> All right. <laughs> What? <laughs> Сейчас этот кусочек буду прибивать к крыше. Так что вот такая вот конструкция интересная получается. Так, есть. Вышел один гвоздик. Теперь надо второй заколотить удачно. Оп. Уже неточные попадания. чуть-чуть есть пойдемте прибивать так я думаю ребята наверно сюда еще один гвоздь надо сделать чтобы было прочно пожалуй пойду я сделаю еще один var mı? Вот так вот получилась у меня такая вот вырубка. Вырубили проем такой.